Я очень люблю живопись знаете я когда-то уже говорил об этом очень долго наблюдая за людьми я начал обращать внимание что люди которые разбираются в живописи которые любят живопись но которые ее воспринимают именно вот так чувственно почему я говорю об этом дело в том что не стоит забывать что художник подходя к полотну не хочет передать визуальный объект его задачей является передача его внутреннего чувствования и в случае если это внутреннее чувствование есть то оно, скорее всего выглядит как там ощущение доброты ощущение любви ощущение человека любя ощущение милосердия ощущение и понимание того что не все потеряно и это больше теплые а сам сама фигура или сама передача уже не имеет ну совершенно никакого значения и именно чувство необходимо создавать. Именно поэтому в Эрмитаже, именно поэтому в музеях мировых рядом с каждой картиной находится лавочка. Ну и, конечно же, такие картины, как, допустим, там, картины Ван Гога или Мане, или картины там, голландских художников, или даже там, знаменитого Репина, которую я обожаю, или Сурикова их нельзя воспринимать буквально то есть их нельзя воспринимать буквально их нужно ощущать их нужно ощущать ждать и чувствовать через холодные теплые тона через расположение фигур что же на самом деле скрывал художник и какой намек он передает в этой картине иногда подходя с такой точки зрения начинаешь видеть картину через чувство художника не обращая внимания на собственно изображение совершенно по-другому это создает открытие создает какую-то тонкость такую атмосферность и так далее ну вот где-то так конечно же когда я перехожу на сайты там где художники выставляют свои работы и читаю о том что что это за толстая Кобыла здесь нарисована, это всегда вызывает у меня улыбку а, того, что это человек, который это пишет, скорее всего, невежественный, скорее всего, в живописи не разбирается. И к чему я веду? Если вы начинаете тонко чувствовать живопись и отдаете этому какое-то время, то есть развиваете в себе это, то в дальнейшем вы будете материально обеспеченными людьми. Знаете, где-то так это устроено. Вначале я сказал, вы знаете, Человек, который, вот смотрите, богатый человек, это тот человек, у которого уже нет ни к чему интереса. А бедный человек, это тот человек, у которого много интересов. И он эти, это у него возникает еще с сумасшедшим желанием. Так вот, это сумасшедшее желание плюс страдания дает ему бедность. Поэтому, если человек в себе оставит интересы, но не будет их жаждать, а будет развивать в себе возможность радоваться и будет более спокойный как допустим тот человек который всего добился то это и является путем к тому чтобы в жизни его появилась высокая материальность.